Мы находимся в центре Сочи, недалеко от вокзалов. Вот улица Рос. Тут наш хостел на втором и третьих этажах. Находится хостел, где мы сняли номер двухместных. Здесь на первом этаже магазина. Мы поднимаемся на второй этаж. Вот тут указатели стрелками. Нам надо свернуть направо. Проходим в хостел. здесь стол регистрации девушка принимает а справа здесь карточки понавешены. это отзывы не видно, что написано наш номер находится слева Женский туалет и душевой находится с этого крыла, а мужской с правого крыла. Вот наш номер. Номер три. Теперь мы заходим в наш номер. Что мы здесь имеем? Здесь у нас зеркало. Шкафчик. Вот такая двухместная кровать. Советская, допотопная. Матрас сильно жесткий, но это хорошо. Телевизор. Телевизор жидко нас, Вот. Это хостел, короче. Да, хостел есть, хостел. В общем, будем ночевать. Здесь у нас находится в хостеле кухня. Общая кухня. Игровой уголок для деток. Холодильники. Для холодильника. Стенка. Столы со стольной. Вода, телевизор. Смотри телевизор можно. Вот здесь диванчик. Мы находимся недалеко от отеля «Звездный», вот они, два корпуса, и на берегу реки Сочи. Сейчас пойдем вдоль речки, перейдем эту реку и попробуем дойти до пляжа. Сегодня 18 июня, мы приехали в Сочи, разместились в хостеле, вещи оставили и пришли на пляж сочинский, который начинается с морского порта. Вот здесь типа как администрации, здесь лежаки, все-все находится внутри, вот и море. Сегодня народу нет, потому что недавно прошелся дождь. Как раз мы уезжали из Дагомыса, была гроза, и весь народ ушел. Пляж такой же, галечный, вот волны прибивает. Мы пришли на пляж Ривьера. Тут крупный песок насыпали, черный. Народу немного, вода не очень. От куда мы будем направляться.